Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня речь пойдет о комплектации замков и цилиндров стандартной комплектации модели двери Monolith. В стандартную модель Monolith входят два замка разных типов, это сувальный и цилиндровый, которые, напомню, имеют прямую зависимость. Это цилиндровый замок, перекрывает ключевое отверстие сувального. Это наша фирменная разработка. Теперь я расскажу, что при монтаже получает заказчик. Заказчик получает от верхнего замка. Комплект, запакован, комплект из пяти ключей, которые запакованы в заводской упаковке, от верхнего замка. И получает э, дверь, в которой установлен временный цилиндр на период проведения ремонта с пяти ключами и постоянный цилиндр в заводской, в заводской упаковке, который будет установлен после проведения ремонта уже в, в чистые условия. объясню Почему два цилиндра? Можно было бы в принципе обойтись, было бы проще поставить цилиндр с перекодировкой и якобы решить все проблемы. На самом деле проблемы решаться только у компании, которая это вам поставила, дверь с таким цилиндром, потому что к окончанию ремонта цилиндр, поверьте, вы это сами в этом убедитесь, будет полностью набит пылью. И срок эксплуатации этого цилиндра будет уменьшен несколько раз. То есть вместо того, чтобы цилиндр проработать 10, 15 и больше лет, он от силы проработает 5 лет. А как показывает практика, это год, два и все, цилиндр можно выбрасывать. Поэтому, повторю, дверь поставляется с временным цилиндром, с 5 ключами, которые вы можете раздать строителям, архитекторам, дизайнерам, мебельщикам. То есть 5 ключей будет вполне достаточно. А после окончания ремонта вы вызываете нашего специалиста и устанавливается уже постоянный цилиндр, который вам вручается при монтаже двери. Он у вас будет храниться. Поэтому, конечно, его можно и самостоятельно заменить. Это абсолютно несложная операция. Для этого выкручивается торцевой винт примерно на 10-15 оборотов крестовой отверткой, после чего этот винт вдавливается. Извлекается временный цилиндр и в обратной последовательности ставится постоянный и в обратной последовательности все собирается. Единственным условием такой замены служит то, что региля должны находиться в замке. Ни в коем случае они не должны из него выступать, так как замок имеет блокировку и произойдет блокировка замка. Поэтому для этого лучше вызвать нашего специалиста. И он это очень быстро это все произведет, эту замену. Так что обращайтесь, если вам нужна будет дверь под заказ, как по размеру, так и по дизайну, с хорошей комплектацией замков, цилиндров, защит. Обращайтесь. Всего доброго.